Всем привет, друзья! Многие из вас просили меня снять видео по э, приложению Стрелка, по тому как оно работает, как его настроить. Так вот, для вас, друзья, я записываю это видео. Итак, вот наше мультимедиа, TiSS Pro. Вот у нас запущено приложение Стрелка. Я тут сразу перешел в настройки, точнее, в меню. Переходим в настройки. Многие из вас спрашивали, то есть как настроить звук и приглушается ли вообще звук, если вы одновременно слушаете музыку, например, и у вас запущено приложение «Стрелка» и выходит уведомление о камерах. Так вот, друзья, чтобы настроить, вам необходимо перейти в настройки, пункт «Аудио». Дальше смотрите внимательно. Есть принудительная громкость, ее не трогаем. Относительная громкость, сюда заходим. И относительная громкость, это то, ну, та громкость, которая будет у вас э, воспроизводиться, если вы едете по дороге, то, соответственно, также слушаете музыку. Вот. Вы можете либо убавить, э, так как э, вот эти уведомления, они в основном э, чуть громче, либо э, с той же громкостью воспроизводится, с которой у вас вот играет музыкальный плеер либо радио. Здесь вы можете убавить соответственно звук этих уведомлений. Бипер это который пищит вот это пип-пип сигнал о приближении к камере. И звук и голос. Соответственно, настройка относительно громкость. Дальше. Управление другим аудио. В момент уведомления другой источник звукового сигнала может приостанавливаться или приглушаться. Вот этот пункт, друзья, очень важный. Вот именно тот, про который вы спрашиваете. Здесь нажимаем и выбираем пункт приостанавливать, пытаться приглушить. Вариант 2, вариант 3. Я не знаю, что это такое. У меня стоит пытаться приглушить. При выборе этого пункта, соответственно, если вы слушаете музыку, то уведомление, звук уведомлений у вас воспроизводится, но при этом приглушается фоновая музыка, то есть которую вы слушаете. Это актуально только для каких-то музыкальных плееров. В случае с радио, с обычным встроенным, которое здесь установлено, то уведомление просто без звука отображается. Поэтому вот этот пункт «Приглушить», про который вы спрашивали. Так, ну, соответственно, дополнительно звук при звонке, гарнитуры, задержка договариваясь фразу. Это мы ничего не трогаем. Дальше. Еще один интересный пункт. Переходим в экран и окна. Здесь мы можем выбрать фоновые всплывающие окна. Размер этого окна. Как он будет отображаться? Маленький, большой, средний и так далее. Зеркальный режим. В общем, и вот интересный тоже пункт, называется «Голоса». Здесь у нас на выбор три варианта и один по умолчанию. По умолчанию соответственно, какой-то женский голос непонятно какой, и три на выбор. Давайте попробуем первый, «Аврора». Внимание, стрелка, тысяча метров. Женский, вкратчивый голос. Женский, ровный голос. Елена. Внимание, стрелка, тысяча метров. Я думаю, что вот это поприятнее, поэтому я его и поставил. Ну и Максим. Внимание, стрелка. Тысяча метров. Ну, такое себе. В общем, я установил Елена. По сути, больше здесь ничего такого интересного нету. И дальше я вам уже покажу, как это приложение работает. Я буду ехать по трассе. И, соответственно, показывать, как будут выходить уведомления. О камерах, которые будут встречаться на дороге. Вот я, соответственно, выехал на трассу, выехал из города. В городе показывать это, работает этого приложения смысла нет, так как а, там установлены обычные стационарные камеры, а, с которыми, в принципе, справляется тот же самый Яндекс Навигатор. Нам интересны именно те камеры, которые установлены за городом. Это какие-то а, камеры, которые установлены на определенные отрезки, которые высчитывают вашу среднюю скорость, а также засады, треноги, которые устанавливаются, соответственно, на обочине. Я сейчас как раз как и говорю, выехал на трассу, трасса Самара-Уфа. Ехать мне примерно 100 километров, может чуть больше, и за этот участок дороги я надеюсь, что... Точнее, я не хочу, чтобы, конечно, эти камеры встречались, так как чем меньше камер, тем лучше. Но вдруг, если они будут стоять, соответственно, приложение нам это покажет и зафиксирует, и у вас будет понимание того, как вообще работает это приложение. Вот скорая куда-то поехала. Так, сразу извиняюсь за голос, немножко приболел нос, гундос. сопли, слюни, все дела раз смотрю уже наполняется ехал прям буквально 10-15 минут назад было более-менее свободно ну да ладно в общем давайте в путь дорогу по ходу езды я вам уже все буду подробно рассказывать и показывать пока никого нету давайте уже тронемся я сразу скажу что я примерно знаю, где у нас находится на этой трассе, где примерно стоят камеры, так как я здесь езжу неоднократно. Вот уже показывают камеру СКАТ через километр. Просто многие в комментариях писали, что у них камера показывает чуть не там за 100-200 метров. Вот, пожалуйста, за километр примерно он показывает. Всегда нужно, опять же, обновлять базы. И еще, друзья, очень важный момент, то, что это приложение должно быть именно у вас куплено. Я не принуждаю никого покупать это приложение, мне за это никто не платит, ни за какую рекламу. Поэтому я просто это приложение использовал изначально тоже обычное, то есть вообще без активации, без всего, как типа демо-версия такая, потом думаю, так -ка посмотрю, как оно вообще будет работать вот, в полной мере. Да? И начал смотреть, думаю, ладно, не буду покупать, давай на, ФО, на ФОПДА форме скачаю, уже активированное. Скачал, посмотрел, и он мне постоянно, обновите базу, обновите базу. Я нажимаю обновить базу, ну, выходит окно с вопросом, как вы приобрели это приложение, через Google Play, там, через что-то еще. Естественно, я ничего не могу выбрать, потому что я это приложение не покупал. И для того, чтобы обновить базу, вам надо э, постоянно лезть на FOPDA, ска скачивать этот ежедневный архив, если, конечно, его там вообще кто-то выкладывает, и обновлять базу. Это такой геморрой, я, соответственно, замучился с этим, думал, ладно, хрен с ним. Куплю э, это приложение, так как оно недорогое, рублей 160, по-моему, что ли, 170 рублей оно стоит, не такие уж великие деньги. Покупка этого приложения вам в любом случае... Э, Обойдется дешевле, чем вы будете там фырить по трассе, да. Соответственно, хватаете штрафов. Поэтому я не пожалел денег и купил. То есть оно приобретается единоразово. Никаких там подписок каждый месяц нету. Всяких там про аккаунтов и так далее. Просто один раз купили и все. Очень удобно. Так вот, друзья, сейчас едем, трасса. Естественно, здесь никаких тренок стоять не может, так как здесь идут ремонтные работы. Просто этим чудикам спрятаться негде. Они там просто нигде не съедут. В основном они ставят где-то в лесопосадках, ставят камеру на обочине. Поэтому сейчас проезжаем дальше. Здесь максимум могут быть какие-то трассовые камеры стационарные. Также ездил еще, друзья, но это было, правда, давно. У нас, кстати, сейчас вот ажиотаж с этими засадами, треногами уже поубавился. То есть я уже очень редко встречаю, вот где стоят вот эти треноги. Я не знаю, с чем это связано. Напишите в комментариях, как у вас с этим. У нас очень вообще редко сейчас встречаются камеры. Такие вот, которые ставят люди просто на обычные треноги. Одно время их прям было полно. Особенно по трассе Самара-Тольятти. Там вообще, то есть, как люди не изголялись, устанавливали эти камеры. Вот, кстати, пожалуйста, показывает засада, ограничение 90. Я, кстати, звук отключил. Просто показать вам, пока как, какие окна оповещения выходят. Сейчас звук включу, и вы просто поймете, что он такой надоедливый, что он просто задолбает вас всю дорогу пищать и говорить. Значит, на чем я остановился? Трасса Самара-Тольятти. Одно время, я говорю, там... Прям вообще происходило Нечто с этими камерами Там как только не изгалялись Эти камеры не ставили И в отбойник между лепестками Втыкали эту камеру И прятали там чуть не в мешки Из-под мусора вот Типа мусор собирают И вот по обочине лежат черные мешки Прям туда впихивали камеру Не знаю уж как они это умудрялись И насколько это вообще правильно Я думаю что нет что это прям вообще какой-то борщ Ну и сейчас уже, конечно, такого нету, Но раньше вот Было такое замечено Так, давайте я включу звук Просто покажу, как это дело работает Сейчас будет кольцо На кольце стоят гаишники Но, конечно же, на Обычных гаишников это приложение не работает Хотя Очень жаль, да Представляете, если у вас приложение Показывало что впереди стоят гаишники Просто на них бы реагировало да? Вот было бы Он, Как я и говорил, вон они, эти друзья, стоят Тормозит всех подряд Меня не остановил Испугался, наверное Думаю, что-то камер слишком много И регистратор у него там И телефон что-то снимает ну. ну его нафиг, блядь так, вот показывает камера кордон через километр, опять же ограничение 90, здесь всю дорогу так, ограничение 90 я говорю сейчас э, в основном треноги не ставят наверное, скорее всего потому, что уже по трассе устанавливают такие камеры, такие кордоны, автодории, которые либо просто э, фиксируют либо э, ставятся на какой-то отрезок дороги и высчитывают вашу среднюю скорость Сейчас, наверное, уже особо невыгодно вот эти треноги ставить. Насколько я знаю, что э, вообще, чтобы их ставить, э, нужно где-то, по-моему, зарегистрироваться сначала, то есть купить какую-то лицензию. Потом ты едешь э, в какую-то там фирму, берешь в аренду эту треногу э, за какую-то сумму. И, соответственно, э, по-моему, там даже нужно... То ли тебе говорят, то ли как-то, короче, где ты эту камеру можешь поставить. То есть нельзя просто так взять, приехать да, там на, на любую точку, на любую трассу и поставить, куда тебе заблагорассуется эту камеру. То есть нет, это определенные участки, где можно ставить эти камеры. Опять же, это сейчас так с этим строго. Раньше там что только не творили с этими камерами, ставили вообще где угодно, как я и говорил. Сейчас вроде как с этим построже стало дорога кстати очень хорошая ее частенько ремонтируют ровная гладкая здесь всю дорогу так будет здесь вообще прям едешь кайфуешь как говорится насчет кстати шумоизоляции в киерио да вот сколько Люди там говорят, водки, Рио шумная, да, корейцы шумные и так далее. Друзья, что тут шумного? Я не понимаю, здесь шуметь нечему, абсолютно. Я поставил другую резину. У меня здесь стоит нештатная Nexon, которая очень шумная. Я знаю, что с салона здесь ставят какую то Nexon, я уж не помню, какая модель, и Кумха. Естественно, друзья, они не топовые, это даже не средний сегмент, это самая дешевая резина которую могут а, вам поставить на эту машину соответственно, чудо от этой резины ждать не стоит то есть и то, что она у вас будет бесшумная а, я поставил сюда резину отвесты это пирелли P1 по-моему модель она меня целиком полностью устраивает на Nexine я лично не ездил а вот она у меня как была, салоны я сразу переобул, даже вообще не проехал ни километра на ней. Вообще я же в машину попал зимой, как бы летняя то у меня она изначально-то уже была просто, лежала. Поэтому я как бы ее вместе с вестой отдал. Поэтому я на ней не ездил. Но я ездил на Пиреле, на Вести, и она меня более чем устраивала. Поэтому зачем мне ставить Nexon, если я уже знаю, что Пирелли хорошая резина, она меня устраивала, поэтому я поставил ее сюда. Она у меня тем более за а, два года, сколько я ездил, вообще не износилась ни грамма. Я потому что на ней там не бесоебил, не шлифовал, не дрифтил, ездил аккуратно, поэтому резина сохранилась в своем первоначальном виде. Опять же, шум... Даже если он есть, но шум от дороги. Вы можете проклеить арки, и будет уже намного меньше. Я просто знаю, есть сервисы, есть люди, которые ездят в эти сервисы, проклеивают машину, отдают там просто там бешеные деньги. 60 тысяч там в три слоя катают. И причем, опять же, говорят, что особо-то ничего не изменилось. И вот, друзья... Вот, кстати, опять засада Скорее всего, ее не будет через 600 метров Сейчас увидим И вот, друзья, то есть люди закатали в три слоя там, да, Прибавили вес к машине там плюс 100 кг А результата никакого нет Потому что э, шум-то идет у нас по сути только от арок И окна, друзья, у нас здесь обычные текла стоят если бы у вас здесь стояли какие двухкамерные стеклопакеты, да, как на премиальных тачках, то, конечно же, у вас уже совсем э, другое было. То есть, ну, не было бы такого. О, кстати, друзья, муляж. Э, многие, наверное, из вас видели такие камеры, вот такие вот ящики висят. Еще по их я помню, их вешали, все боялись, что это камера, такие, все притормаживали. Оказывается, это просто муляж, она нифига не подключена, ни к чему, просто ящик висит, и все. На них, кстати, вот тоже, пожалуйста, реагирует. Ну а так, друзья, мы получаем то, что получаем. Я а, на шумоизоляцию лично вообще никак не жалуюсь, меня она вполне устраивает. Вот, опять же, многие говорят, Вест, Вест, вот там шумоизоляция лучше. Но чем она лучше? Вы... Если у вас вес на вазовском движке, то вы этот движок слышите больше, чем дорогу. Просто если вы, не знаю, едете по трассе за 100 километров там и выше, то лично у меня просто уши закладывало от движка. Потому что вазовский движок, они такие громкие. Здесь же корейские вот эти движки гамма, Капа, да, они не шумные. Их при езде вообще не слышно. Естественно, когда вы, например, топнете, да, то у вас обороты поднимутся, и вот на оборотах на высоких его слыхать. Вот когда вы уже ровно просто едете, да, с одной скоростью, то двигателя звука вообще не слышно. Вы слышите только шум дороги. И это нормально. Вы же не на премиальной тачке, ни на какой-то там, ни не Audi, ни не Lexus да, едете, что просто у вас в машине тишина. Я, конечно, не знаю, многие, может быть, и пересаживают с таких э, машин, а с каких-то там, ну, более дорогих, да, на Kia Rio, и потом начинают говорить, что она, соответственно, шумная. Но это уже, друзья, совсем другая история, э, машина более дорогого сегмента, естественно, они не будут шумными. А то они и дорогие. Но насколько я знаю, что даже в той же камере особо-то шумки-то никто и не положил. Поэтому как-то так. Ну что-то я заболтался по поводу этого. Давайте все-таки смотреть на камеры. Сейчас пока у нас тихо. Камер нет. Сейчас обгоним. Это. Вот, кстати, засада показывает через 600 метров но опять же ее там не будет потому что я практически каждые два дня еду по трассе по этой и очень-очень редко встречаете камеры кстати звук включу звук-то включил а на магнитоле выключил вот показывает камера скат Так, я, по ходу, звук-то все-таки отключил. Давайте включим. Вот камера, вот она стоит. Мы ее проехали. Также еще показывал засаду. Кстати, друзья, меня также не раз выручало тоже а, вот это вот приложение. Они вроде нет-нет. Внимание! Возможно засада. Вот, видите, друзья, возможно засада. То есть не факт, конечно, что она там есть, но возможно. Он показывает именно... Тот участок дороги, где эта камера устанавливалась ранее. То есть она там либо стояла, либо будет стоять. То есть в любом случае, вы, если, например, любите притопить да, по трассе, вы все равно отреагируете на это уведомление и притормозите. Потому что она может как стоять, а может и не стоять. Но лучше подстраховаться, да, притормозить, чем потом попасть на штраф. Нельзя быть на 100% уверенным, что ее там, например, не будет. Кстати, еще не было такого, чтобы... Внимание! Возможно, засада. Вот еще. Но там, я знаю, вот там бывает тоже стоят эти камеры. Не было, кстати, друзей, такого ни разу, чтобы я проезжал мимо какой-то камеры, и приложение вот это мне не показало, то, что эта камера установлена. Потому что она реагирует вообще на обычно на все камеры, которые вообще устанавливаются. Как я и говорил, это и треногие, различные камеры, которые ставят стационарно. Даже есть такие камеры, они маленькие, знаете, вот как для видеонаблюдения. И многие думают, что эти камеры, они просто как снимают видео, да, куда транслируют, на самом деле такие камеры тоже фиксирует право нарушения, соответственно, превышение скорости. И эти камеры, вот эти маленькие, то есть оно тоже это приложение показывает, тоже очень удобно. Показывает и а, в спину камеру, и в, которая ну, на встречку направлена. В общем, приложение стоит своих денег точно. Конечно, много, наверное, аналогов всяких, э, вот такого приложения Стрелка, да, но я лично не пользовался другими, я сразу вот посмотрел по отзывам, посмотрел по количеству скачиваний, и вот это вот приложение именно оказалось в топе. Поэтому я как бы его и скачал, и, друзья, не пожалел играм. Вообще, конечно, это приложение больше там, для таксистов, да, для людей, которые э, любят погонять. Я, конечно, не любитель гонять, я по трассе... Внимание, возможно, засада. Да, сейчас посмотрим. Я особо по трассе не гоняю, я никуда не тороплюсь, мне жизнь дорога моя, поэтому я езжу с той скоростью, которая, э, соответственно, разрешена на этом, на этом участке дороги. Люди, конечно, многие, он любит погонять, вот топят тоже. Поэтому для таких людей, как бы, это приложение будет удобно. Друзья, тут, наверное, видео больше не про приложение, да, а просто про мое балобольство. чтобы мне типа не скучно было. Я вот с вами разговариваю по дороге. Просто, друзья, так и получается, потому что вроде хочешь а, показать вот эти три но а, не знаю на злое или нет этих а, камер нету. С одной стороны, это даже хорошо. А с другой стороны, видите, вам никак не покажу, что он среагирует на эту засаду. Как, как говорится, палка о двух концах. Внимание, переход 200 метров, ограничение 70. Вот. Конечно, камера там никакой нету, это просто лично для вас, чтобы вы, если что, успели как притормозить и особо-то не фырили перед пешеходным. Поэтому вот он и оповещает, что пешеходный переход. Но видите, он показывает его за 200 метров, примерно. 200-300 метров. Внимание! Возможно, засада. За 500 метров показала. Тоже э, раньше, помню, там стояли гаишники. Ну, не гаишники, а эти частники с этими треногами. Сейчас, конечно, уже их и след простыл. И я думаю, что на этом видео можно заканчивать. Особо-то ничего интересного на трассе здесь нету. Предупреждение приложения мы увидели. Соответственно, можем быть уверены, что именно на этом участке дороги может стоять камера, а может не стоять. Но можем подстраховаться лишний раз и притормозить. Друзья, напишите в комментариях, как у вас в городе, где вы живете. Вот дела с камерами. Ча часто ли встречаются камеры на трассе, или не часто? Внимание! Возможно, засада. Возможно, засада. Ну, я надеюсь, что, друзья, вам показал принцип работы этого приложения. Больше особо показывать здесь нечего. Мне лично функционал этого приложения нравится. Я ни разу не пожалел, что купил это приложение. Лучше отдать 160 рублей, чем потом попадать на большие штрафы, если вы любите погонять. Да, друзья, в заключении хочу сказать, что приложение меня полностью устраивает. Деньги потрачены не зря. Но есть одно «но». Скорость, которая отображается в приложении «Стрелка», может быть с погрешностью до 5 километров в час, в меньшую сторону. А вот лично у меня примерно 4 километра. На 4 километра показывает меньше, чем на приборной панели. Поэтому, друзья, я хочу вас предупредить, не опирайтесь на скорость, которая указана в приложении «Стрелка», так как все-таки эта скорость идет с GPS-антенны, а скорость на приборной панели у нас отображается с блока управления двигателем. Поэтому скорость на а, панели приборов у нас точнее, чем с а, антенны GPS. Поэтому, друзья, вот такой вот момент. Будьте аккуратнее, следите за скоростью на дороге. А на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Поддержите меня а, своим комментарием, лайком. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных видео. Всем удачи на дорогах, всем пока!